Вы когда-нибудь чувствовали, что вы не нравитесь людям? Отношения могут быть невероятно трудно ориентироваться. Вы можете обнаружить, что некоторые люди смотрят в другую сторону, когда вы рядом, и вы не можете не задаваться вопросом «почему?». Хотя есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить себя и свою привлекательность. Есть и другие части вас, с которыми нужно просто смириться. Учитывая это, вот семь вещей, которые вы делаете, которые могут вызывать неприязнь людей. Первое – быть фальшивым. Вы наверняка слышали фразу «Будь собой в качестве совета при знакомстве с новыми людьми». Это позволяет вам показать, насколько вы колоритны и уникальны. С другой стороны, когда вы пытаетесь быть тем, кем вы не являетесь, это может показаться неаутентичным и заставить некоторых людей насторожиться к вам и вашим намерениям. Лучше быть самим собой, так как вы обнаружите, что людям, которым вы нравитесь, вы нравитесь им таким, какой вы есть. Быть самим собой не обязательно означает – что вы будете самым популярным в комнате? Вы обнаружите, что дружеские отношения, которые возникают благодаря этому, намного крепче, чем, чем те, что построены на фасаде. Второе ⁇ быть односторонним. Разговоры и отношения должны быть улицы с двусторонним движением. Ни для кого не секрет, что быть эгоистом, использовать других в своих интересах и не давать другим говорить, вызовет у них неприязнь к вам. Обратное тоже может быть правдой позволяя кому-то другому говорить все и не предоставлять никакого вклада со своей стороны, как правило, менее благоприятно. Вести беседу в обратном направлении, позволяя другим высказать свою точку зрения, а вы отвечаете своей лучше, чем односторонний допрос. По сути, создайте диалог вместо монолога. Номер три – не улыбаться. Улыбка имеет множество преимуществ вне социальных ситуаций, включая улучшение общего настроения. Знаете ли вы, что улыбка может сделать вас более привлекательным для других людей? она может сделать вас более приветливым и дружелюбным, чем если бы вы хмурились. Несмотря на то, что понять, что делает ваше лицо, вы можете обнаружить, что это имеет значение в том, как люди взаимодействуют с вами. В конце концов, люди обращают пристальное внимание на ваше невербальное выражение лица. Номер четыре. Переходить слишком личное. Будучи социальными существами, мы полагаемся на поддержку других. И чем ближе мы к людям, тем больше мы готовы впустить их в себя. Но время тоже важно. Рассказывая своему лучшему другу, с которым вы прожили 10 лет, о чем-то очень личном, отличается от того, с которым вы познакомились 10 минут назад. Это может оттолкнуть и может привести к тому, что человек будет судить о вас таким образом, что тот, кто знает всю вашу историю. Позвольте человеку узнать вас поближе и понять вас как личность, прежде чем посвящать его все свои секреты. Номер 5. Хвастоство. Хотя это может быть приятно использовать некоторые из своих замечательных достижениями перед другими, для всего есть свое время и место, и хвостоство может быть очень неприятным, когда оно используется в неправильной ситуации. Слишком много говорить о себе и своих достижениях может выглядеть как эгоцентризм и создать чувство превосходства, которое отталкивает. Хотя это может показаться очевидным, знайте, что это не единственный способ хвастаства. Скромное хвастство — это, по сути, то же самое действие, хотя оно завуалировано самокритикой положительных качеств самого себя. Например, если вы скажете кому-то, что вы слишком много заботитесь о проекте, и поэтому члены вашей группы трудно ладить с вами, вы, по сути, хвастаетесь тем, что у вас отличная трудовая этика, но маскируете это под самоуничижение. Номер 6. Угроза. Человек может чувствовать угрозу с вашей стороны не только по очевидным причинам. Возможно, у вас есть что-то, чего нет у другого человека, и возникает ревность. Возможно, они не уверены в себе и проецируют это на вас. Поэтому, если вы не делаете что-то активное, что потенциально может навредить человеку, иногда люди могут испытывать к вам неприязнь за чего-то, чего им не хватает. Но это не единственный способ, что вы можете казаться угрожающим. Язык вашего тела, тон голоса и то, о чем вы говорите, тоже важны. Убедитесь, что вы держите язык своего тела открытым и работать над тем, чтобы ваши коллеги могут помочь. И номер семь. Быть самим собой. Хорошо, послушайте население. Хотя это может быть удивительно, это правда, что иногда быть самим собой может оттолкнуть других. Это может происходить по многим причинам. Во многих случаях некоторые люди имеют различные предпочтения, которые могут не совпадать с вашими. Хотя важно знать что вы можете улучшить себя, особенно если вы делаете что-то вредное, это не должно происходить за счет притворяться кем-то другим, как мы уже говорили в начале. Иногда вы можете быть просто несовместимым с определенными группами, и это нормально. Вы можете улучшить то, что хотите изменить, но и принять то, что вы не можете. Когда вы являетесь своим подлинным «я», вы можете оттолкнуть некоторых людей. Но вы также можете привлечь людей, которые принимают и любят вас таким, какой вы есть. И вы можете обнаружить, что это привлечет к вам других и строит связи намного сильнее, чем в другом случае. В конце концов, качество дружеских отношений важнее, чем количество. Можете ли вы отнести себя к из перечисленного? Дайте нам знать в комментариях ниже, если вам понравилось это видео, и поделитесь им с другими. Ссылки и использованные исследования перечислены в описании ниже. До следующего раза и берегите себя!